Всем привет, с вами официально Marvel и я рад приветствовать вас в новом видеоролике. На самом деле, пока я не пускал видосы, в моей жизни много чего произошло и поменялось. Но одно из важнейших достижений это тысяча на канале и начало сотрудничества с проектом, на котором я играю уже очень давно, а именно Diamond Play. Хочу поблагодарить всех и каждого за эту крутую цифру на канале, за ваш актив и поддержку. Без вас ничего бы не получилось. Но если вы еще не подписаны, то советую это сделать как можно быстрее, а если вы еще и на Diamond не играете, то самое время. Регистрируйтесь по промокоду хэштег Marvel и при прохождении начальных хвостов я выдам вам 3 миллиона верт а тема сегодняшнего видеоролика будет летнее обновление на diamond rp которое я бы назвал глобальным кстати уже по моему второй подряд Во всей карте был добавлен новый маппинг в виде новой растительности для заполнения пустых участков карты. Как по мне стало намного лучше и намного приятнее визуально. В новом обновлении была изменена полоска голода, теперь она желтая и чем-то похожа на полоску с жизнями. Как по мне старый вариант был намного лучше. Теперь при каждом заходе на сервер, у вас будет приветствовать красивый текстрав с вашим ником и точным временем. Выглядит это очень круто, а игрокам приятнее, когда их привет. Также была обновлена, а вернее добавлена табличка, информирующая нас о том, что мы находимся в зеленой зоне и драться здесь запрещено. При выходе на паузу и возврат в игру, в чате будет отображаться время вашего простого в ФК. Добавили команду слэш type, которая показывает всю информацию, связанную со временем в игре. Окно взаимодействия кнопок alt, shift и гудок также была визуально изменена. В игре теперь можно присесть на стул либо диван, очень круто при отыгровке рп процессов. Обновлению подался даже наш любимый спидометр, теперь у нас есть целых три варианта на выбор. Изменена система спавна и добавлена новая точка для появления игроков. С первого по 2 уровень мы будем появляться на ЖД ЛС, с 3 по 4 на автовокзале лос антоса с 5 по 10 спавн будет на ЖД ЛВ. с одиннадцатого по 15 на ЖДСФ, но с 16 и выше уровня спавн будет в новой точке Форд Карлсон. На всех спавнах добавлен NPC агент, зан... ага, агент центра занятости, у которого можно взять всю необходимую информацию о разных работах. Очень много изменений произошло в таксопарках, транспортных компаниях и СТО. Помимо изменения внешнего вида, был изменен некоторый функционал, который помог снизить общую нагрузку на сервер и на игроков. В меню доната были добавлены новые аксессуары, которые добавлены в новых обновлениях. Настало время, и Даймонд наконец-то уделил огромное время новичкам. Для новых игроков сервера были полностью обновлены начальные миссии, и сейчас они стали намного полезнее, интереснее и легче, чем были до этого. Игроки очень долго ждали обновления инвентаря и добавления трейд. Больше всего времени и сил было потрачено именно на это обновление, ведь инвентарь пришлось переделать целых два раза. Было обновлено две работы, а именно лесопилка и шар. Теперь на лесопилке можно не только рубить деревья, но и перевозить уже срубленные деревья на завод. На шахту была добавлена аналогичная система с доставкой добытой руды на завод для дальнейшей переработки. Помимо обновления старых работ, на сервер добавили несколько новых. Про все подробно рассказать не смогу, так как это займет ну, очень много времени. Может быть попозже сделаем обзор на каждую отдельно. Работа растаман. Основная задача сбор трав, которые расположены в лесах и у дорог, для дальнейшей продажи по выгодным ценам. Дайвер. Работа напоминаю напоминающая водолазов, смысл почти тот же, но суть работы заключается в другом, здесь, в... Здесь. здесь ваша задача собирать монеты трех видов и чем больше тем лучше. Доставщик пиццы, тут все банально просто, основная и единственная задача доставка еды по адресам разных домов. Уборщик улиц – еще одна простая работа, суть которой ездить по улицам города, собирая метки, тем самым убирая улицы города от грязи. Водитель мусоровоза – работа, в которой вам предстоит выгружать мусор из контейнеров, расположенных у домов, а после полной загрузки мусоровоза выгрузить все на свалке. Почтальон – все довольно-таки просто. Ваша основная задача – это доставка посылок по отмеченным адресам. Перевозчик машин. Работа по типу дальнобойщиков. Нужно загружать машины на автомобильном заводе и доставлять их в автосалон. Пилот. Последняя работа в нашем списке. Интересная работа, как по мне, в которой сначала нужно будет пройти обучение и только потом можно будет приступить к работе. Но на этом прекрасном моменте мы с вами и заканчиваем. Я хочу напомнить, что я играю на сервере DiamondRP. Присоединяйся к нам и отдел лучший промокод решеточка Marvel и получайте призет. С вами был Marvel. Ставим лайки и подписываемся на канал всем пока и всем удачи